Ну, еще раз о марафоне на карте. Старт Казань-Арена. Бежим, бежим по дорожке, наверное, вот по этой. Через мост Миллениум. Через бывший ЦПКО. Выруливаем на Карла Маркса улицу, на которой я родился. Где-то здесь будет оперный театр и мой дом. Оттуда добегаем до Кремля, возвращаемся на набережную, делаем небольшой крючочек, возвращаемся с другой стороны от Кремля к станции метро Кремлевский, разворот Ленинской дамба и здесь по берегу возвращаемся. Дворец Брак Сочетаний, чаша, чаша, чаша, чаша да, а пляж Ривьера, вот этот парк шикарнейший, я рекомендую всем. Очень классная штука. И все, а марафон побегут на второй круг. Как-то как так примерно. Ой, ничего не видно. Это панорама Казани с 25 этажа гостиницы Котлин. И сейчас я покажу кусочек маршрута, по которому я побегу. Так, вот это Казань Арена, там будет старт. Потом бежим, бежим, бежим, бежим вдоль берега. И вот к мосту Милению. И здесь прибегаем на эту сторону. Вот так вот и поднимаемся вверх. Потом мы пробежим мимо того здания, на котором мы находимся. И возвращаться возвращаться мы будем после дамбы вот по тому берегу. Но дамбу мы сейчас покажем из другого окошка. Итак, где это мост? Вот так пробежав по мосту Миллениум. Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим вот по этой дорожке. И поднимаемся... Вот сюда, дальше, ай-яй-яй. Вот так вот, О -о -о. вот здесь вот поднимаемся, видим, здесь мы повернем и побежим на улицу Карла Маркса. Панорама города с другой стороны, и мы видим Волгу, но видно нам ее с 25 этажа, Обежать а мы будем вот здесь вот, тык, тык тык тык тык тык тык тык тык тык и вот туда, сейчас покажу, куда мы там прибежим. А это, а это, это Волга. На другом берегу Волги дачи, но их не очень хорошо видно, сейчас попробуем приблизить. Не знаю, что там будет, видно не будет. Как-то так. ну блин, может я не снял ну ладно, итак, пробегаем мы по улице Карла Маркса где-то там дом, где я родился где-то там Кремль но отсюда все это плохо видно потом от Кремля мы заворачиваем на эту набережную, делаем небольшой крючок и по вот здесь вот дамба, сейчас попробуем приблизить так по Ленинской дамбе возвращаемся на тот берег так, резкость наводись Где-то вот здесь, вот, да, вот здесь чаша Мимо нее мы побежим И возвращаемся Возвращаемся В Казань-арене Вот такой план забега С высоты птичьего полета Но впереди Волжские просторы Красиво Честно говоря, с этой высоты дистанция кажется э, мало страшноватой. Но ничего, как мы не справимся. Один раз же я пробежал уже в неофициальном зачете полумарафон. Пробежим второй раз.